Я лежал у себя на кровати, как вдруг в комнату влетел какой-то непонятный мужчина, признаюсь честно, симпатичный. Рядовой немедленно встаньте, как вы можете лежать, когда перед вами я, Капрал Виктор Комаров, мир нуждается у вас прямо сейчас. Ой, извините, что случилось? Я думаю, что-то... Ты что не знаешь, что время заканчивается? Что? Я не, не понимаю, что ты нифига О, Дракула, вас уже совсем ничему не бучит. Существует бесконечное плато, по которому раскиданы яйца вселенной. Суть такова, что из этих яиц потом вылупляются боги, если до этого яйцо не съест змей времени. Змей времени — это сама суть времени. Он ест лицо вселенной, и она, двигаясь по пищевому траку змея, времени обретает время, да. О боже, в какой-то момент скорлупа растворяется, и вселенная погибает в желудке змея времени. А это значит, что время закончилось. А Блин, ну это бред какой-то. Ну, реально, невозможно. Какой, мне кажется, это бред? Так, рядовой, не смейте спорить с стоящим выше по званию. Прямо сейчас нам доложили, что гигантский призрак Чарли Чаплина встал и стоит посреди Атлантического океана. А это прямое доказательство того, что змей времени начал переваривать нашу вселенную. Вот, возьмите эту пилочку для ногтей. Ого, блин, ну нифига себе такое, я не раз увидел в жизни. Да, как обычно. Лечи наследственные связи рвутся, Расплетается сама ткань мироздания, Скоро вся базовая физика станет мифом, и мы вместе Но как же это остановить, я вот реально не понимаю. Мы вызовем интоксикацию у змея, и он... Плюнь от нашей Вселенной. В результате этого время пойдет в противоположную сторону. Я человек из правительства. Как вы знаете, мы преследуем исключительно личные и корыстные цели. Но думаю, вас заинтересует факт того, что если все получится, вы никогда не родитесь. Ну да, действительно, приятная новость. Вы должны отдать вашу печень. Отдайте вашу печень. Mm. Ну, все логично, по сути, да. То есть, поехали, понимаете? Некогда рядовой, вы что, не слышали? Время заканчивается. Операцию проведем прямо здесь. Вы станете героем нового мира. Все, отдайте это гигантскому призраку Чарли Чаплина посреди океана, а он передаст это черви времени. Он блювонет и время в нашем мире пойдет вспять. Всем привет! Вы попали в мое очередное ЭМО видео. И вероятнее всего вы скажете, что это видео вымысел. Оно никогда не происходило в реальности. Автор просто взял его из головы. Да, но это не так. Просто посмотрите на ну, вот это. То есть, да, да, это та самая пилочка для ногтей из видео. Это доказывает то, что это видео связано с реальностью, да. То есть, объекты из видео существуют в реальности, значит, и само видео происходило в реальности, да. Да, все правильно. Логика. Вот. Еще одно – это две банки моего любимого вкуса монстра, которые стоят под диваном видео. Да, точно такие же банки стоят под диваном реальности. Под реальным диваном в реальной реальности, да. Это действительно так. Это не... Uh, как сказать, это не 3D-программирование. Ладно. Теперь, когда я объяснил вам то, что это видео произошло в реальности, я хотел бы вам сказать другие вещи. Вот смотрите, это скрин показывает, как создавалось это видео. Суть такова, что я устал от долгих видео, и я устал от видео вообще, где есть сюжет, где я пишу сценарий, а потом что-то говорю. У меня, к сожалению, не особо стабильное национальное состояние. То есть я, бывает, плачу просто из-за картинки, которую сам нарисовал. А потом я начинаю просто смеяться, типа, ну, из-за ничего. То есть чувствовать себя счастливым именно по-настоящему. Ну, типа, смеяться не как сумасшедший, как вот этот Джокер, да, а как именно, ну, типа от радости. Ну, реальной радости, типа реальной эйфории. Да, это называется эйфория. А потом я начинаю злиться просто из-за какой-то ерунды, абсолютно не, ну, недостойной злости. Я начинаю очень сильно злиться. И, или, а на следующий день, короче, я просыпаюсь, я вообще не могу встать с кровати, потому что у меня все, ноль эмоций, никаких, я полностью мертв внутри, да, я этот inside, именно реально, так было вчера, кажется. Сегодня у меня хотя бы была мотивация, ну, то есть не мотивация, как которую все ищут, а именно реальная эмоциональная мотивация закончить это видео, то есть только этому, позволяет мне иногда что-то делать. Когда это есть эмоциональная мотивация, тогда я делаю видео. Когда ее нет, два месяца ничего не выходит. Вот, Как говорил актер из сериала «Брат», «На детскую площадку не хожу с пяти лет, но на качелях качаюсь каждый день». Это вот именно да, мое состояние, которое мне не дает жить нормально. И именно поэтому я бы хотел изменить немного контент, то есть я бы хотел делать блог именно настоящий, то есть просто видео о каких-то моих мыслях в течение дня, или какие-то совсем простые видео, которые, ну, по сути, монтировать даже не надо, где, допустим, обзор на энергетики, обзор на сырки, ну, вот что-то такое, что, как бы, ну, для интернет-подростков контент, которым я, собственно, сам и являюсь, но при этом я бы хотел, чтобы эти видео, которые как поток были бы, но они бы были при этом душевные. Ну, а просто еще много чего могу сказать. Но, пожалуй, я это все оставлю на будущее. Следующие, короче, видео я буду вот так делать. ну Они будут простыми очень. И поздравляю всех э, с 1 сентября, да. То есть реально поздравляю всех с первым сентября. С Днем Знаний, так сказать. Сегодня мы узнали очень много нового. Но, ну, из моего видео. Всем пока.